коротко ваше впечатление по первому матчу в этом году ну тяжело давать какие-то впечатления в этом году потому что состав был видите, очень много ребят которые приехали с аренды у нас мы их просматривали основная задача была посмотреть этих ребят ну и то что мы как бы на неделе делали хотели увидеть это Сегодня был довольно молодой состав у нас играл. В первом тайме еще были игроки основы. Второй тайм это ребята 2002 2003 года рождения. Как сам оцените их, скажем так, первые игры за основной состав? Оценка такая, что были моменты, где они действовали очень неплохо, но и моменты, совершали ошибки, над которыми мы работали, не совершали. Их надо, конечно, исключать. Запитый гол у нас насчет Арини – Это первый новичок официально нашего в наш сезоне, как сегодня смотрелся игрок. Если брать целую оценку, взять в принципе неплохо. Но были моменты, где в обороне проваливался впереди. Плохо. Но мы вместе это подкорректируем. Тем более надо учитывать то, что парень приехал, давно не играл. Это его как бы такая первая, наверное, как бы, сказать, не то, что официальная игра, а вообще товарищеская. Был без игровой практики. Были как положительные моменты в его действиях, ну и были и отрицательные. Следующая игра ждет в следующей неделе, играем с Белышиной. Если, в общих словах, как будет проходить подготовка к следующей игре? В принципе, у нас подготовка уже началась неделю назад, мы заехали на двухнедельные сборы, и работаем уже большую часть в двухразовом режиме. И следующую недельку тоже самое поработаем в двухразовом режиме. И как бы сама суть, наверное... Товарищеская игра, посмотреть больше, наверное, ребят, которых, я не знаю, состояние посмотреть. Может быть, кто-то будет еще на просмотре у нас, еще какие-то моменты. Наверное, вот это больше акцент сделать, потому что многих ребят со самого состава, то, что сегодня даже не играли, в связи того, что их знать, наверное, было больше, наверное, была оценка игры. Это результат ребят молодых, которые пришли, вернулись аренды и также от